Здравствуйте, друзья. Затишье, по крайней мере, отсутствие наступательных действий на фронте позволяет сделать маленькую паузу и рассказать о том, что из небытия вылезла Юлия Тимошенко, которая высказалась по поводу заключения мирного договора. Кстати, полностью в духе и британских, и американских политиков она заявила, что это неприемлемо. Мирное соглашение – это иллюзия, а единственный выход – победа в бою. Любое мирное соглашение станет лишь первым шагом к очередной войне. Украина и поддерживающие ее страны уже участвуют в Третьей мировой войне. Я не совсем согласен насчет того, что это Третья мировая война. Хотя, в принципе можно считать ее первым шагом к третьей мировой потому что действительно западные партнеры киевской хунты выступают в качестве ближнего тыла ремонтной базы учебного центра ну не говоря уже о финансовой военной поддержкой и техники и политической безусловно поддержкой и санкционной войны и вот что касается передышки то здесь я с ней полностью согласен любая передышка это будет лишь короткая пауза к следующей войне которая закончится действительно может только победой в бою ну естественно она считает что победить каким-то образом может киевский режим я считаю прямо противоположным образом но суть действительно в том что любая передышка не изменит ничего то есть вот вчера у меня состоялась бурная дискуссия это многочасовая на эту тему с друзьями достаточно умными людьми которые занимают точку зрения что считать что россии передышка нужна. основной аргумент за это время передышки можно провести мобилизацию общества то есть каким-то образом больше подготовить его к будущей войне, окончательной войне, победной войне, совершенно поменять там часть элит, которые сегодня еще тут пытаются выторговать мир и все прочее. Убедить друг друга нам не удалось, потому что я убежден в том, что любая передышка всегда выгоднее той стороне, которая проигрывает. Сегодня проигрывает киевский режим. Если будет передышка, безусловно, ему это пойдет больше на пользу, чем нам. Ну, во-первых, потому что ему удастся получить большее количество оружия, лучше подготовить личный состав, провести ту же самую мобилизацию населения, в очередной раз кстати, информационно накачать остатки населения, подготовив их к следующему этапу боевых действий. Плюс передышка позволяет нашим западным противникам отточить санкции, которые будут больнее бить по России. Здесь нет ничего удивительного. Любые экономические меры всегда имеют отсроченный эффект. Ну, я приведу конкретный пример к боевым действиям, не имеющим отношения вообще в прошлом году в 2021 год в россии было смонтировано 45 тысяч лифтов из этих 45 тысяч 16 всех монтируемых лифтов фирмы Otis. Многие знают эту фирму. Так вот Otis уходит уже ушла с российского рынка. Соответственно, любые запчасти, ремонтные работы и все прочее с этими лифтами будут проблематичны. И чем дальше, тем чаще, естественно и больше по мере износа лифты будут выходить из строя. Соответственно, с их эксплуатацией будут проблемы. То есть нужно искать не фирменные детали или нужно обеспечивать какой-то параллельный импорт всегда новая логистика это очень большой срок, естественно, будут такие проблемы, и они будут накапливаться, потому что сегодня поломался один лифт, по мере износа будут ломаться 100, 200, 500, тысяч и так далее. И это же не единственная проблема, это только просто один наглядный пример. И точно так же будут оттачиваться санкции, причем это перемирие, говорят, могут часть санкций снять, ну допустим, снимут санкции против тысячи, или двух, или пяти тысяч там, российских чиновников. На экономике Российской Федерации это не скажут, а вот какие-то другие санкции будут более эффективны, которые более болезненны для нас. Разумеется, мы тоже в передышку что-то будем успевать делать, хотя я слабо верю в мобилизацию общества именно в передышке, потому что давайте рассуждать откровенно. Если наступает передышка, то есть вот те самые силы, которые настаивали на заключении какого-либо мирного договора, по сути, победили, а раз они победили, значит, они, соответственно, усиливаются. То есть, они, это оценивается как их победа. То есть, на самом деле, вместо того, чтобы, скажем так, ослабить позиции вот этих сторонников замирения с киевским режимом, они, наоборот, усилят свои позиции. Ну, поэтому я не считаю, что какая-либо передышка нам выгода. Но это все равно, что в сорок третьем году, например, или там, в конце сорок го начале 44-го, устроить переменение с гитлеровской Германией. Ну, кому это пойдет на пользу? Мы усилимся? Да, конечно, мы усилимся. А что, гитлеровская Германия ослабнет за это время? Наверное, нет». А сейчас ситуация немножко иная, потому что, собственно говоря, те, кто были с, с нашими союзниками во Второй мировой войне, сегодня являются нашими противниками. То есть мы-то противостоим значительно большей силе, чем во Вторую мировую. Поэтому тут передышка, простите меня, я думаю, что любое затягивание военных действий на пользу не пойдет. Ну а кто прав, покажет ближайшее будущее. Я думаю, в этом году мы получим полное представление о том, кто прав и кто виноват. Думаю, что и группировка воров, нарушенных сил России, участвующая в СВО, будет существенно увеличена. Ну, не будем гадать, посмотрим по факту. На этом пока все новости. Я вам проблему поставил, но вы можете спорить и добиваться до истины самостоятельно. До свидания, до следующих встреч.